За годы студенчества нужно успеть очень многое. Получить диплом, завести друзей, раскрыть таланты и найти себя как личность. В Институте международных отношений истории и востоковедения для этого созданы все условия. О них первокурсникам подробно рассказали на презентации студенческого совета. Если студент хочет не только получить качественное образование, не только стать высококвалифицированным, дипломированным специалистом, но и найти себя в этой жизни, тогда он сделал правильный выбор, поступив в Институт международных отношений. Истории востоковедения. Проявить себя можно разными способами. Каждый найдет здесь то, к чему лежит душа. совет работает в нескольких направлениях. Профсоюз, культура и творчество, спорт, наука, социальная деятельность и информационное освещение событий. И правком занимается внеучебной частью деятельности, организует мероприятия, творческие, социальные, информационные. И, конечно же, правком дает социальную поддержку. Это социальное питание, талоны, вкусные конфетики, ну и компенсации за проект и, конечно же, путевку в санаторий-профилактория. В нашем институте работает спортивное направление. Ребята, которые хотят заниматься спортом и развиваться в этой деятельности, могут заполнить анкету в группе «Институт спорт в МАИП». А в дальнейшем они тренируются в сборных командах наших институтов, и у них есть возможность участвовать в спартакиадах первокурсников и ну, на большой спартакиаде КФУ. Наши основные мероприятия – это конференции, форумы, круглые столы, дискуссионные площадки. Мы помогаем с написанием тезисов, мы устраиваем мастер-классы, встречи с знаменитыми людьми. Как раз у нас был депутат Госдумы, недавно приезжал. Также мы помогаем с выездом за границу, на стажировке, получение грантов. Мы освещаем мероприятия как институтского уровня, так и университетского. Все яркие события, которые происходят в КФУ и МАИФ, мы обязательно освещаем. Организационные собрания направлений начнутся очень скоро. Водоворот событий студенческой жизни захватит желающих оказаться в центре внимания всего университета. Ксюша Дзен, Ленардо Вытьяров, Универньюз.